всем привет, сейчас на Kia Sportage 2021 года будем менять диодные лампы ближний и дальний цвет у нас фирма Airvolt цоколь HB3 9005 6000 кельвинов продавец сказал, что это качественные лампы с хорошей светоотдачей и с регулировкой светового пучка Итак, смотрим, инструкция здесь все детально написано Посмотрим характеристики. Так, вот такие вот характеристики. Так, визиточка магазина. Регулировочный ключик. И смотрим сами лампочки. Ну, на очень прикольный такой. Качественный хороший пластик. Сразу скажу, никакой рекламы. Я не работаю ни с какими магазинами. И вот здесь вот отверстие для регулировки. Сосовываем ключик. Поворачиваем. И можем двигать лампочку и регулировать пучок. Какой вам будет лучше для вашей машины. Здесь активное охлаждение. Вот такой вот вентилятор. Снимаем первую лампочку. Смотрим, как расположена лампочка в цоколе. Поворачиваем ее против часовой стрелочки и вынимаем. Щелкаем лампочку И берем нашу диодную Все так же легко входит Здесь переходничок На HB4 Итак блок Прячем Вниз фары После установки надо чтобы проводка Вверх была так как заводская лампочка была установлена Проводкой вверх Значит мы также должны Диодную лампочку установить Все, лампочка Четко сидит в гнезде Так, ставим крышку назад Чем мне нравится Kia Порточ? Здесь очень все удобно Много пространства Именно для замены Для регламента Машина очень удобная вот включили, видим такой световой пучок, четкая грань. А вот наша заводская обычная лампа накаливания. Переходим ко второй фаре. Также вот крышку снимаем. Все так же, но здесь тяжело, потому что бачок охлаждающей жидкости. Немножечко, хотя не очень нормально пошло так, вставили все разъемы четко сидит поворачиваем опять же проводка вверху как и на той фаре все четко сидит закрываем крышку проверяем так светят родные фары вот так наши лампочки светят светят очень хорошо разница ощутимо сейчас дальний О, вообще замечательно все четко так красиво граница не слепит водителей так что все классно но есть один момент когда глушишь двигатель, а фары включены, ты слышишь, как звучит вентилятор. Реально, я не знаю, сейчас слышно вам или нет. А вот выключи зажигание. А теперь включи фары. Не знаю, здесь слышно или нет в камеру, но вообще слышно, реально слышно в салоне, как... Вентиляторы охлаждения работают. Только выключаешь фары, сразу тишина. Я считаю, это такой серьезный момент, который не каждому подойдет. На общих шумах может быть и незаметно, но когда ты полностью в заглушенной машине и с включенным ближним светом, ты реально это слышишь. Ну, не очень приятно, скажу так. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока.